Прибегаем, не говоря, что может задержаться милицией, просто к их услугам, слава богу, помощи. А тут вот сейчас, может кто не знает, преподаватели вузов, педагоги школ должны сдавать в отдел кадров еще справку об отсутствии судимости. А вдруг я педофил какой, да? В те давние времена, как-то в голову не приходило об этом спрашивать педагогов. Вот, ну и пошел, значит, в управление внутренних дел Казанское, там сказали, какую комнату пройти, меня вежливо выслушали, попросили заполнить заявление, и также сказали, записали телефон мой, ну, знаете, раньше месяца вряд ли, обычно месяц проходит. это дело, но если что, мы позвоним, ну, или вы звоните, но только через месяц. Так нет, через неделю мне уже позвонили, сказали, ваша справка готова, приходите, пожалуйста, забирайте. Ну, там мне подполковник меня принимал, потом женщина-майор выдавал уже эту справку. Вы знаете, действительно милые лица, милиция. Так приятно было с ними общаться, работать, ну, просто совсем другие времена. Вы, наверное, заметили, да, я часто ругаюсь вот, на заимствование западных слов, иностранных, все это вот засорение языка, но с другой стороны, иногда, может быть, это и правильно, даже иначе произносятся фразы. Вот сейчас говорят «бизнес-ланч», да? в Советском Союзе это называлось «комплексный обед». В заводской столовой, там, в офисах и так далее. Ну, как говорился комплекс, вот первый, второй компот, салат, как бы без особого выбора. Ну, может, было несколько обедов. Как на авиационном заводе да, там было что-то шесть залов, и в каждом был свой комплексный обед просто. Ну, просто выбирай, какой меню тебе нравится, иди, покупай, обедай. Вот, а сейчас бизнес-ланч. И вот смотрите, вот как сказать так вот, по-современному, да. Вчера security не допустил меня в кафе на бизнес-ланч из-за неподходящего дресс-кода. Как красиво и изящно, да. А тогда бы, как сказали, выше вынес меня из столовки и не дал захавать комплексный обед из-за хренового прикида. Нет, пожалуй, про бизнес-ланч уже лучше, изящнее. Буквально на днях был свидетелем такой сцены. Ну, гуляю там по тротуару, на встрече мне идет молодая семья, мама, папа. Папа сына так лет трех держит, ну, на шею посадил, ведет. Мама везет младшего в коляске. Оба курят, папа с мамой, слава богу, не дети еще. И так это обсуждают какие-то семейные проблемы, причем матом. Они матом не ругаются, они о нем разговаривают. Ну, я даже посмотрел им вслед с очень нежной улыбкой. И что-то в голову пришло, и действительно, практически не встретишь нам в городе, да, когда мужчина с дамой идет под руку. Ну, может, такие пожилые люди, старшего поколения. Сейчас как-то ходит, ну, рядом, в лучший случай, парень с девушкой. Да. Помню, еще в 70-е годы была такая мода, ну, молодые люди, парень с девушкой. Парень брал обязательно девушке девушки сумочку и нес ее сам. Подчеркиваю, что он рыцарь. Девушка от тяжести освободила. Для девушки сумочка – это не тяжесть, это аксессуар. Она его подбирала под цвет платья там или под цвет глаз. Не надо не отбирать сумочки. А вот под руку взять, действительно, сейчас молодежь так, так не ходит уже. И вот когда еще были тоже времена, те, тоже у меня были те, программы, хороший тон. Вот говорят, с какой стороны мужчина нужен идти от дамы? Ну, я так говорил, вот представьте себе в старые времена шпагу. Вот у вас шпага есть на левом боку, да? И, чтобы даму не бить шпагой по ногам, мужчина брал ее под правую руку, а шпага оставалась слева. А в советское время, потому ну, шпаги уже не носили, тоже правила хорошего тона указывали, мужчина нужно идти с вести даму правой рукой, да, кроме офицеров. Офицер должен взять даму под левую руку, чтобы отдавать честь встречным старшим офицерам. Господи, как говорил Фаина Раневская, какая я старая, я еще помню порядочных людей. Какой я старый, я еще помню старые манеры, которые, похоже, ушли в прошлое навсегда. Я вот как-то вспоминал Генри Форда Старшего, да, собственно, человек, который сделал Америку автомобильной стороной. Как сейчас шутят, да, что как минимум третья часть американцев зачата на заднем сидении автомобиля. Вот сейчас заметил его «Форд Т», очень примитивная машина, но и дешевая, доступная, сделала Америку автомобильной страной. Ведь, как ни странно, сейчас действительно первая волна автомобилизации у нас в России. Ну, пусть и иностранные машины, и наши, ничего там страшного нет. Но ну, действительно, уже и припарковаться негде, и пробки там, и все жалуются на это. Но вот у нас первая волна автомобилизации. При Сталине машинами награждали, их нельзя было купить либо служебные, либо награждали полярных летчиков, стахановцев, там, героев. Хрущев считал это вообще баловством, личный автомобиль, развивать автомобильный транспорт. И вот у нас пока еще народ не наигрался в машинке, через дорогу за хлебом в машине поедет, прочие, прочие вещи. На самом деле, места для парковки, ну, ну нет. Да? Я когда-то поинтересовался, по советским СНИПам, строительные нормы и правила, считалось, что в многоэтажном доме, вот двор, тротуары или даже стояночки для машин, из таких норм исходило 5, ну максимум 10 квартир на одну машину. То есть машина была бы только ну, у одного владельца из пяти квартир, ну, или из десяти. И вот по, с ним, по с Новецким еще у нас вот, наш двор построен, э, ну, наш дом, тротуары и прочее. Ну, не хватало места, в общем, мы просто на тротуары лезли, где угодно ставили. И вот буквально там два месяца назад у нас сделали реконструкцию двора, капитальный ремонт. Сделали широкие дороги, проезды, отличные тротуары, карманы для автомобилей, и всем стало хватать. Появились другие нормы. Правда, еще середину двора бы хорошо благоустроить, для детей деревья посадить побольше. Вот, но видите, тоже что-то в этой жизни меняется. Так ведь что интересно? Уже грузовые газели стали загорять наш двор и ставить на ночь. Места много оказалось. Вот ведь как. Я как-то уже приводил такой пример, как бы наглядность педагогики, да? вот, что диаметр земного шара 12 800 километров. Если взять 100 долларов и купюры и укладывать ее в ребром высокую пачку, она достигнет вот, 18 тысяч километров, больше диаметра земного шара. Это так выглядит государственный долг Соединенных Штатов Америки. А недавно прочитал такую цифру, что якобы, состояние Ротшильдов оценивается в 500 триллионов долларов. То есть 18 триллионов, а тут 500 триллионов. Это два раза орбита Луны. На Земле уж точно нет столько деревьев, что отвечает столько бумажек. Это уже не бумажки, это компьютерные нолики, кто кому там должен, уже непонятно. То есть что-то с этим миром надо делать, или он с нами сделает, потому что это уже полный бардак. Но, строго говоря, многие исследователи говорят, ну, капиталисты, Запад уже 70-х годов демонтирует капитализм. А это переход новой формации, это не такой быстрый процесс, 150-200 лет может длиться. Но определенный план у них есть. Жак Атали выступает на тему ну, распределительной экономики, то есть плановой практически. Да, Что-то они начинают менять. И вот здесь как бы в их изменениях, как бы там нам не попасть под раздачу, Россия всегда была к удерживающим, как говорится в апокалипсисе, удержать антихристов от их разрушительных планов. Поэтому надо держаться вместе, дружить и укреплять свою страну. В этом мы должны справиться. Мне вспомнился один ну, забавный эпизод. Довольно. Был день Конституции, даже не помню, Татарстана или Российской Федерации. И вот был репортаж из Госсовета татарстана И там вот корреспондент такой, очень бодрым голосом говорит, вот у нас чуть ли на каждого правителя новой Конституции пишется, а американская Конституция была отписана раз всегда, и за 200 лет в нее внесли только четыре поправки. Ну, вообще-то, можно было посмотреть источники. В Соединенных Штатах в Конституции 27 поправок. Причем бывает, что одна отменяет другую. Ну, первые 10 – это Биля правах, а вот 18-я поправка вводила в Америке сухой закон, тот знаменитый. А 22-я поправка отменила его, и обе поправки остались в тексте Конституции. Но вот как? когда ввели сухой закон в Соединенных Штатах, вот тогда началась у мужиков Великая Депрессия. Наверное, это был главной причиной. До свидания.